Вскоре после издания «Антиутопия» Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» одно из американских издательств выпустило 200 специальных экземпляров с противопожарными свойствами. Что же, если кто-то и захочет повторить творческий путь известного писателя и думать над оформлением своего бестселлера, самое время попробовать свои силы в литературном конкурсе «Первая глава». О том, как текст из 400 тысяч знаков превратится в звездные командировки и контракты с издательствами, расскажет Елизавета Крошинская. Я не стал раздеваться и зашел в зал. Огонь в камине почти не горел под резкой раз Строчки первой главы произведения победителя одноименного литературного конкурса современного белорусского автора Игоря Полякова. его личная жизни это новая глава, которой предшествовали другие. Издание книги, встречи с читателями творческие вечера. Все было очень просто. Я отсылал свою книгу в разные издательства, но как-то так не складывался. Понятно, что для новичка куда-то пробиться практически невозможно. На мой email пришло приглашение участвовать в конкурсе. Я отослал и через месяц победил. Итак, Игорь Поляков стал обладателем гран-при первой главы. В этом году конкурс откроет Беларусь русским читателям четвертого автора из народа. Я начну, наверное, вот с того, как, э, как себя чувствует начинающий писатель, приходя в любое издательство. В 90% случаев и он получит отказ, даже если его книга распрекрасная и хорошая, потому что для издательства издать книгу это достаточно большой риск, тем более неизвестного автора. Как говорит организатор книжного конкурса, расходы на издание книги, пусть и небольшого тиража, доходят до 100 миллионов. Для тех, кто делает первые шаги в творчестве, эта сумма выглядит космической. Поэтому, когда мы конкурсы организовывали, мы подумали, что, конечно, главный приз должен быть издание книги. Издание книги и э, не только э, отпечатать ее в типографии, но еще провести презентацию, сделать рекламный ролик, бук-трейлер, э, сделать несколько встреч по стране. Когда-то такие встречи обернулись творческим дуэтом. Теперь Игорь Поляков и Тамара Лисицкая не только коллеги по цеху, но и творческий тандем в программе «Осенний марафон». Началось же с того, что Тамара была как раз вот первым э, Одним из первых да, членов жюри, когда я участвовал. И вот мы познакомились и на награждении, и она была ведущей на моей презентации. Вот издательство, наши издательство посмотреть, что как-то так этих ребят... Можно попробовать совместить в плане выступления. И у нас получилось, вот, в итоге вот, получилось, вылилась такая программа из наших произведений, из наших мыслей, из наших идей. Конечно, кроме таланта надо иметь и большую долю везения. Жюри советуют не забывать, что стать победителем с первой попытки очень сложно. Из нескольких сотен участников были и те, кто неоднократно пробовал свои силы. Для Оксаны Хващевской именно третья попытка оказалась счастливой. тот самый случай, когда, конечно, нужно получить какие-то азы, как и в пении, как и в танце, должна быть база. Какой-то багаж прочитанных Книг. То есть ну, какая-то такая норма, которую обязательно надо пройти. А дальше найти дальше совершенное дикарство, как у э, примитивистов, там кубистов, кого-нибудь, кто просто так изобретал. По условиям конкурса книга должна иметь законченный вид – 10 авторских листов. Она должна быть ранее не издана ни в цифровом, ни в печатном вариантах. Язык написания и жанр остаются завтра. Мне кажется, на сегодняшний день э, в фав фаворе э, фэнтези, такие исторические, какие-то глобальные истории, всегда, всегда в моде детективы, всегда в моде женские романы. Поэтому вот туда можно работать. А если это ну, какая-то такая самореализация, потребность э, оставить что-то после себя, ну, скорее, вот ко мне, то здесь жанр сам выбирает. Возраст участников не имеет ограничений. Самому молодому конкурсанту 16, а самому возрастному 62. География претендентов на победу также очень широка. Заявки на участие присылают жители Канады и Объединенных Арабских Эмиратов. Самое главное, наверное, здесь самый простой совет, самый очевидный – стучитесь. Стучитесь в любые возможности, обращаясь вот к начинающим писателям. Стучитесь в любые двери, идите в издательство, участвуйте в конкурсах. Чем больше вы пишете, чем больше вы работаете, чем больше вы делаете телодвижений для того, чтобы книгу продать, я имею в виду издателю, да? преподнести, тем, тем быстрее она будет напечатана. Самое главное не сдаваться. Конкурс проходит при поддержке Министерства информации. А имена победителей четвертого сезона планируют озвучить в рамках 22-й Минской международной книжной выставки. Елизавета Крошинская, Александр Гайдук. Наше утро.